Этим летом в Латвии и Дагу -Пилсе заметно участились случаи телефонного мошенничества, из-за которого многие жители потеряли сотни и тысячи евро. Лишь за прошлую неделю сумма добытых таким преступным образом средств превысила по стране отметку в 200 тысяч евро. В последнее время преступники используют все более хитрые приемы, в том числе звания с латвийских номеров, полностью идентичных номерам банковских служб поддержки, а также побуждая жертв обмана, инсталировать на свои компьютеры программу удаленного доступа. Банки Латвии призывают быть бдительными и не делиться с посторонними своими личными финансовыми данными. Государственная полиция и банки отмечают, что сейчас самым действенным способом выявления мошенника является переход на латышский язык общения, задавая звонящему хотя бы самые базовые вопросы на государственном языке. Подавляющее число звонков с целью обмана производится на русском языке, но мошенники не умеют общаться по-латышски. Наряду с этим можно спросить имя, фамилию полную должность звонящего, а также то, какой банк он представляет. Далеко не всегда мошенники точно знают, каким банком пользуется его потенциальная жертва. Целью мошенников является прямой доступ к счету, имя, коды доступа и пин-коды для интернета банка данные платежных карт. После доступа к финансовым средствам деньги перечисляются на иностранные счета, которые очень сложно отследить. Поэтому стоит помнить, что ни банк, ни работники других государственных учреждений никогда не попросят раскрыть такую информацию. Это особенно актуально для представителей старшего поколения, которые чаще других оказываются жертвами. Если же вас все-таки обманули или вы подозреваете сторонние манипуляции, стоит немедленно связаться со своим банком, а также обратиться в госполицию, в том числе написав заявление на портале latvia.lv. Сюжет подготовил отдел, общественных отношений и маркетинга до выпуска городской думы.